И все желающие из города, которые хотят приобрести профессию вот этого направления, тоже могут здесь готовиться. Получается, мы собрали э, три счета, счета освещения, счет четко распределителя, и щит, сейчас занимаемся над разработкой счета управления. Мой коллега занимается э, программированием счета э, управления, получается, наш э, двигатель будет работать через компьютер. На сегодняшний день направление подготовки электромонтёров и электроинженеров крайне важно. Ведь у современных компаний действительно есть большой голод в специалистах. Приглашенные гости отметили, что довольно серьезный центр прикладных компетенций «Электроскиллс» наверняка поспособствует решению этой проблемы на благо всей республики, страны и даже за ее пределами. Адель Шамилова, Леонардо Влетьяров, Универньюс.